Всем привет, это доктор Вася, мы на вылазке, против нас клан играет СТХ, я принимаю решение раз справа, сразу же немножко перемотаем, я даю свет по центру, вот мы проехали, и центр, здесь мы заметили кваса, Все начали меня отстреливать и сами же засветились. Я получил одну плюху от Халката. Я уезжаю, вот видим, полетает лет около моей башни. Сразу же показался где, куда они поехали. Также делаю просвет слева, засветил ВК и Т3485. Значит, ВК быстро разбираем чтобы он не светил аминофьюил забрал его так начинаем дальше перемотку здесь пока ничего интересного я стал в позиции стал Начинаем дальше переезжать наши пошли в раж ушли вот я подъезжаю видим класса и Т34 слева я увидел, просто не хватил на него внимания на мини куда то он светился. Ему полетает на 92. Я понимаю, что он будет меня стрелять. Впереди едет Сашко. Он меня прикроет, если что. И мы видим, что начался захват бар наш. Значит, нужно было помочь. Подсветить нашу. Мы не могли вести цельный огонь. Также я даю свет. Падаю в низинку. Квас один из них промахивается. Мы сбиваем захват. Выстрелами на фьюила. Сбивает опять кваса. Я вижу, что на меня сводится. Прячусь. классу опять прилетает. Все-таки я вышел. Сделал ошибку. Сделал <толкненько> <толкненько> ошибку. Все-таки капитан забрал его. Посмотрим, что будет дальше. Значит, вот Сашко начинает с открутить. Видим, сзади 85-й бас. Его добивает. Но Halcat он нанес дамаг. Теперь мы смотрим за минофьюэлом. Капитан забирает 34,85. Такая ситуация здесь получилась, что назад идти нельзя, там квас недобитый. Впереди враги, приходится ждать их, пусть выходят. Значит, ждем. Я покажу, откуда он выйдет. Квадрат, показал. Вот, аминофюэл выходит, делает ошибку. Получает в борт. Видите, вот здесь самое интересное теперь. Выкатывается Квас. Рикошет. Смотрим дальше. Выкатывается Хелкат. Рикошет. Квас сделал ошибку. Вылез. Аминафюил прижимается к домику. Капитан ждет его Хелката. Мы смотрим за Хелкатам. Выстрел капитана. Бух! Нету халката. Остается один класс, Его нужно развести. Значит, аминофьюл был приказ ехать понизу, дать свет. Он подсветил его. Так, капитан не попал. Опять он поехал. По приказу было сделано, но он умирает. Дальше. Долгое стояние стоят люди переписываются в общем время идет я очень много, много перемотал переписка началась уже осталось два ваншотных танка вот постолько он меняет позицию он переехал он засветился капитан его спалил его позицию как чувствовал я что он будет менять позицию выстрел победа а теперь посмотрите, что выходит. Э, у них было на один танк меньше. А из-за того, что они разделились, мы их перещелкали. Потому что 4 минуты, это очень много ждать им пришлось бы. Кто-нибудь один бы не сдал, бы нервы. Но наши ребята крепкие. И любому приказу будут слушать, что им сказано. Поэтому они могли взять и 4 минуты. Вот у него они сдержали нервы, как мы видим. И платят со своей жизнью за это. Ну, в общем, бой был интересный. С вами был доктор Вася. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.